Друзья, у меня небольшой вопрос. А если один человек скажет, звук поставим на все, Остальные что ответят? Отлично, поехали. Thank <laughs> you.